Смотри, как можно весело играть. Давай уже, хватит скучать из-за этого своего кота. Ну не ответил он на письмо, ну и что? Ну всякое бывает, ну первая любовь, ну пройдет. И вообще, когда Юмичу придет из этого продуктового магазина? София, мне кажется, она уже давно не в продуктовом магазине. А где она может быть? Я не знаю, но ее уже нет второй день. Кстати, я что-то не подумала, что это странно. А вдруг с ней что-то случилось? Слушай, а где твое письмо тому коту? Не знаю, пропала. Юмичу спрашивала меня. А где он живет? Где-где? В городе котов. Неужели она туда отправилась, чтобы передать этому коту твое письмо? Я до сих пор в городе котов ищу кота, которому надо передать письмо от Кисы Алисы. И чтобы не скучать вечерами и почувствовать себя настоящим героем, которому под силу все, я играю в свой любимый Геншин Импакт. И прохожу самые разные приключения в открытом мире Тайвата. Он огромный! Семь разных регионов, и как тут красиво! И столько разных персонажей! А еще по пути я борюсь с врагами. Но самое крутое, это то, что недавно вышли очень классно. Обновление. И знаете что появилось? Новые суперские персонажи. Аль Хальтау. Пятизвездочный дендроперсонаж. Смотрите какой он красавчик, да? А вот это Яу Яу. Четырехзвездочный персонаж. Посмотрите какой у нее есть милый питомец. А еще, знаете, что появилось в игре? Куча новых событий и новый игровой процесс. Чего тут только нет? Смотрите, каждый раз что-то новенькое и скучать просто некогда. Всегда можно найти, чем заняться и играть бесконечно. О, вот это я обожаю драться. И тут еще и новое оружие. Пятизвездочное для красавчика Хайтаб. Ну и самое, самое крутое. Это новая область в пустыне Сумеру. Вот это класс! А в ней вот кто! Это новый мировой босс! Песчаный червь Ситеха! Вот это монстр, да? Приходите скорее играть со мной, скачивайте генсен по ссылке в описании или по моему QR коду на экране. А вот этот бонусный промокод даст вам от меня 60 камней столько и 5 единиц опыта искать искателя приключений. Они вам в игре пригодятся. Увидимся в Тайвате, ребята. Ну что ж, доброе утро, странное существо. Расскажешь нам, кто ты такая и зачем ты здесь? О, привет, я покемон замечу. Покемон? Ну, вообще собака, но типа покемон. Я ищу кота по имени Кун Кайку Кадзиру Какуки Кимакан И зачем тебе Кимакан, Мне надо передать вам письмо от кисы Алисы, моей подруги. Ты знаешь, где его найти? Понятно. Вот из-за кого его изгнали из стаи. В смысле? Кимакан был вождем, но потом, по слухам, он стал переписываться с кошкой не из нашего города. И за это стая решила его изгнать. Какая? жестокость! Раньше этот дом номер 6 был его домом, но его выгнали отсюда и теперь он где-то скитается! Так вот почему письмо не дошло! Нечего было вождю водиться с кошками из других городов! Уезжай из нашего города! Какие злые вы все! Ну скажи хотя бы где его найти! Эй, слышишь? Может быть он в районе дома. А где этот район? Там очень опасно! Лучше тебе уехать из нашего города и забыть про Кимакана. Нет, я должна его найти. И своей подруге передай, чтобы она его забыла. Друзей не бросают, так что я его найду. Как бы вы этого не хотели. Одна в городе котов, ты безумная. Может быть, но я должна помочь Кисси Алисе. Тем, что ты передашь ему ее письмо, ты ничего не исправишь. Он уже не вожжся никому не нужный бродяга. Кисси Алисе все равно кто он. Она его полюбила. Не за это. И теперь понятно, почему он не смог ответить. Я просто обязана его найти. И узнать всю правду. Про его чувства к ней. Надо не забывать помечать свой путь. О, привет! Ты не видел Кимакана? Мам! Вы че такие все дерганые-то, а? Привет, слушай, ты не знаешь, где район бездомных? Я ищу вашего бывшего вождя, Кимакана. Мне нужно передать ему письмо, слышь. <зв Gilets> что? Сорян, извините. О, а вот это вроде на бездомного похож. Слушай, а где район бездомных тут, а? Что? Бездомные, я говорю, где живут? Всего. А, ладно, понятно. Так, тут э, на улице еда и вода для кошек. Значит, где-то тут рядом живут бездомные. Это все для них, точно. Привет, Ошка-то пес. Ты точно бездомная. Где ваш район? Я где-то недалеко, да? Я ищу Кимакана, слышишь? <мес> <мес> Че такс? Одни матерятся, другие психи, третий разговаривать не умеет. <мес> <мес> Ты умеешь разговаривать? <мес> Ого, так где бездомные живут, говорю. <мес> вообще все поняла? Спасибо так и сделаю! Ага, давай пока! Ох, ну и ну! Ну кстати этот райончик уже больше похож на район для бездомных! Какие-то заброшки, граффити! Надо обязательно помечать свой путь, а то уж я потом дорогу назад не найду! Вау! Это кто идет? Кто это ты такая? Я ищу район для бездомных котов! Мне нужен Кимакан! Говорят что он может быть там! Кимакан! Вот предатель! Ты глупая! Сам ты глупый рыжий кот! Иди отсюда! Сам иди отсюда! Вот же грубиян! Так, кажется, вот они, вот они. Начинаются дома для бездомных. Их будки, которые они сами себе заорудили. Значит, я на правильном пути. Бездомные едят на улицах. О, привет. Ничего себе у тебя прикольные миски В виде труб для еды и для воды. Прикол. Уж ты-то точно знаешь, где я могу найти Кимакана. Иди отсюда, проваливай от моей еды. Вам всем точно нужно идти к Кота-холоку. Знаешь, что такое котахолок, да? психолог, только для котов. Тебе тут не место. Да? Ну, сорян. Но я тут все равно пометил путь, ладно? Надеюсь, ты не против. Совинство. Она тут нам весь город переметила. Везде воняет этой шапкой. Все наши колеса, любимые, на которые мы обычно писаем. Все наши столбы и столбики. Надо вышвыжнуть эту собаку из нашего города. Ладно, на твой столбик я пипить вот делать не буду, окей? Я всего лишь фишуки Макана. Чем быстрее я его найду, тем быстрее я отсюда уеду. Надеюсь, когда ты его найдешь. Он отхлестает тебя по морде, хорошенько лапой. За что вы так? О, привет, черная кошка, погоди, не переходи мне дорогу. О, вон два кота едят, прямо на земле. Один глаз, и это точно бездомные. Ребята, привет, я хочу вас спросить. <связать> да чё, вы все такие дерганые-то, а? Так, это явно какой-то приют для бездомных. Я уже очень близко, я чую, стрёмное какое-то местечко. Привет, ты кто такая? Я покемон Юмичуа, только не бейте меня. Я очень приличный кот. Ого. Что ты тут ищешь? Я ищу в район для бездонных. Ты уже тут. Классно. Я ищу Кимакана. А, -а, -а ну мы тебе поможем. Да, да. Да, Иди, иди вперед. Хорошо, спасибо. Вот сюда? Дальше. А, -а вот сюда? Еще, еще. Еще. О, какие люди! Здравствуйте, здравствуйте. Проходите, проходите. Здравствуйте, здравствуйте. А, а вы уверены, что мне сюда? Уверена, уверена. Идите, идите. Стоп, мне кажется, я куда-то не туда иду. Просто мне кажется, тут никого нет. Есть. Еще немного, подальше. Вот, вот. Именно сюда. Отлично. Вот ты на месте, маленькая псинка. Я все поняла. Вы разбойники. Вы меня сюда заманили, да? И кимакана тут никакого нет. И что вы за мной сделаете? Говоришь, кимакана ищешь. Вы и есть кимакан. Вы теперь не вождь а главарь мафии. Да, да, это я кимакан. Неужели я вас нашла? Ходят слухи. Ты что-то хотела мне отдать. Да, у меня для вас письмо. И все? Только письмо. Да. Джек. Чертов хвост. Бегом, иди сюда. Ты сказал, что у этой шапки что-то есть, а у нее просто дурацкое письмо. Прости, босс, я думал, у нее еще что-то есть. У тебя что, ничего больше нет? Ничего, у меня больше нет. А вы обманщики и воры. Разбойники, а ты никакой не кимакан. Не может быть, что кимакан такой. Ты правда думала найти тут кимакана? Всегда знал, что собаки глупые. Убирайся отсюда, пока мы тебя не съели. Чуть не вляпалась я своей пушистой попкой в приключения. Такс, <связь> где мне тебя искать, Кимакан? Я уж надеялась, что я тебя найду в этих заброшенных дыртках. Но вот только напоролась на бандитов. Алло, кто-нибудь есть? Ты случайно не Кимакан? <связь> Ясно, сколько тут таких домов. Кажется, пора ждаться. никого не найду. О, здрасте, вот вы не знаете, где мне Кимакан найти? Проси у моего брата Роберта. Чё, правда? Привет, ты Роберт? Привет. Ты что, правда знаешь, где найти Кимакан? <связь> в долине людей. То есть не в городе готов? Долину людей. А, ладно, извините, что отвлеклась, спасибо. Сначала я приехала в город Котов. В этом городе Котов я нашла район безонных, а теперь мне надо найти еще и долину людей. Эй, хвастаты, где тут долина людей? Ого, еще сейчас ты... Что-то происходит? Ну, это явно не долина людей. Да уж... О, здрасьте, а вы не подскажете, как мне добраться до Долины Людей? Там кошки не живут. Понятно, но мне все равно туда надо. Я не знаю. Я тут сейчас чуть-чуть помечу себе путь, чтобы потом дорогу обратно найти, Хе, сорян. Какой позор. А что позор-то? Ну, ну ладно. Здравствуйте, а вы, случайно, не из Долины Людей? Дура, что ли, там кошки не живут. Здравствуйте, не подскажете, где тут Долина Людей? Это на горе, но там кошки не живут. Ну ничего, спасибо, хотя бы на этом, значит, надо на гору сбираться. Это не Долина Людей. Еще выше. Ага, вот по этой лестнице, понятно. Здрасте, а вы не знаете, где тут долины людей? Там кошки не живут. Я знаю, но мне нужен особенный кот. Тогда Вонь. Чего Вонь? Вонь, не Алина, за тебя. В смысле, а сзади меня? во а, вон уже люди. Ого, точно, появились люди. Понятно, значит мне точно туда. Спасибо. Значит так, любой кот, которого я встречу в долине людей, это и есть Кимакан. Вон. Эй, э во, эй слушай, ты Кимакан. Стой кот, стой, куда ты пошел! Не бойся меня! Почему он такой ободранный? Такой побитый? Ты же, ты же бывший вождь! Я собака Юмичу, я тебя, я тебя не обижу! Да стой, послушай, куда ты идешь? Ну хотя бы минуту туда мне, Кимакалу, эй! Стой, выслушай меня! Моя подруга Киса Алиса, она не из города котов, вы с ней когда-то переписывались. Она написала тебе письмо, но почему-то оно не дошло. Она не знает, что я здесь. Это письмо! Я приехала, чтобы найти тебя! Киса Алиса? Да! Наконец-то! Я думал, это она не ответила мне! Я положу ее письмо вот тут! Почитай, ответи! Хорошо! Передай ей, что я скучаю! Но я больше не вождь у меня много проблем! Ей все равно вождь ты или нет! Когда-нибудь я вернусь! Ладно!